Глава 4. Весенние хлопоты. Вообще-то, март 1992 года оказался богатым на многие события. Происходило много встреч с людьми, заинтересованными и в лечении, и в понимании происходящего. Мы со Светланой все больше и больше осваивались в совершенно новой для нас среде. Среде и обычаях, которые были для нас весьма непривычными. Но непривычность атмосферы Америки – не привела к тому, что мы стали меняться под нее, как это делали иммигранты из СССР и позднее России, попав в кавычках в сказочную Америку. Мы оставались самими собой и не собирались вписываться в нормы американской жизни. Это не значит, что мы не старались освоить английский язык, это было жизненной необходимостью, так как не хотелось постоянно зависеть от переводчиков, которые, ко всему прочему, могли и делали в значительной степени исказить при переводе сказанное мною. И это происходило от непонимания переводчиком переводимого материала и от преднамеренного искажения онного бывало и то, и другое. Если с медицинской терминологией на английском я освоился довольно быстро, то с переводом на английский более сложных понятий и представлений дело обстояло еще весьма и весьма плохо. Джордж Арбелян, который выступал вначале в качестве переводчика и на моих встречах явно не тянул при переводе более сложного материала. Ему сильно мешало отсутствие хорошего образования, и для него многие вещи были просто незнакомы как понятия. Еще в первые месяцы нашего пребывания в Штатах стало понятно, что уровень образования в США очень низкий, и не только на уровне школы, но и на уровне колледжей, многие из которых почему-то называли университетами. Тем не менее, интерес у людей к тому, что я говорил и делал, был большой. Многие мои американские пациенты старались посетить лекции, на которые меня приглашали или когда встречи устраивались у Джорджа дома. При этом мои выступления или беседы имели еще и забавные последствия. На одной из встреч в доме Джорджа присутствовала одна супружеская пара, с которой Джордж поддерживал дружеские отношения и которые стали одними из первых моих пациентов. Эта супружеская пара была интересна тем, что муж был белый, а его жена из одного племени американских индейцев. Я обращаю на это внимание по одной простой причине. Во время этих встреч я говорил о своих делах, о том, что мне удалось сделать и когда. Я всегда считал и считаю до сих пор, что человек имеет право говорить о тех вещах, которые он знает не понаслышке, а по крайней мере о том свидетелем, чего он был сам как минимум. Я рассказывал о том, что я делал 25 февраля 1990 года, об озонной дыре, о Чернобыле, о событиях 21 августа 1991 года, об очистке воды в Архангельской области в начале октября 1991 года и много многом другом. Так вот, одна из таких встреч, на которых присутствовала упомянутая мною ранее супружеская пара, получила весьма неожиданное продолжение. Оказалось, что в племенах американских индейцев сохранилась традиция, согласно которой у каждого представителя коренных жителей был свой гуру из племени. Таким образом они пытались сохранить свою самобытную культуру. Вполне возможно, что не у всех коренных жителей Америки был такой учитель, но у этой женщины он был. Но не в этом дело, а в том, что побывав на нескольких моих встречах, она передала их содержание своему гуру. И тот, услышав пересказанное ею, взорвался буре негодования по поводу того, что это не я, а он, именно он, то, о ком говорят древние предсказания американских индейцев. Как выяснилось, у американских индейцев есть предсказание о появлении в будущем человека, который совершит ряд деяний. «Этот гуру был возмущен тем, что я, в кавычках, украл у него его предназначение». Забавно получается, я рассказываю в хронологическом порядке события своей жизни, а кто-то за океаном считал, что это его предназначение, предсказанное в далеком прошлом. И дело даже не в том, что я никогда и ни от кого не слышал об этих предсказаниях древних представителей красной расы, о чем было известно только самим индейцам, и даже в силу только этого я не мог присвоить чужое предназначение, родившись на другом континенте в другой стране. Дело в том, что если тот в кавычках «гуру» считал самого себя человеком из пророчества древних, то почему он не делал ничего, чтобы соответствовать этому пророчеству? Это еще один вариант сюжета, когда желания не совпадают с амбициями. Но тем не менее, таким весьма неожиданным образом я узнал о том, что у американских индейцев существует древнее пророчество, которому соответствуют многие факты из моей личной биографии. Этот факт был для меня любопытным, но не более. Совпадает или нет моя собственная биография с древним пророчеством американских индейцев для меня не имела никакого значения, ибо я действовал не по пророчеству, а согласно тому, что давало мне мое понимание, что говорила моя совесть, мой разум и мое сердце. А пророчеством в моих представлениях не было места, ибо я действовал согласно моим принципам и только. А если в далеком прошлом кто-то действительно увидел то, что я делал и продолжаю делать, то это не значит, что я действую согласно этому пророчеству. И это так, хотя бы потому, что я более 30 лет своей жизни ничего не знал об этом пророчестве. Так что первый раз претендентному биографию появился в далекой Америке. И им оказался посвященный американский индеец гуру Но, к сожалению, это был не последний претендент на мою собственную биографию, но всему свое время, а пока вернемся к событиям 1992 года. В конце марта 1992 года произошло еще одно любопытное событие. Одна из моих пациенток, придя на сеанс, сказала мне, что это ее последний визит ко мне, что она очень признательна за мою работу, но она покидает Сан-Франциско. Я поинтересовался причиной ее решения покинуть Калифорнию и услышал весьма неожиданное. Она боялась землетрясений, и как она сообщила мне, в ближайшее время в Сан-Франциско ожидается сильное землетрясение, и она не имеет никакого желания оказаться под развалинами собственного дома. Вполне законное желание человека и вполне понятное. Я не объясняя причин сказал ей, что никакого землетрясения не будет. Если только это единственная причина ее отъезда из Сан-Франциско, то я рекомендую ей не делать этого». Но она была настолько напугана, что моих слов ей было явно недостаточно, и она покинула Калифорнию, как и многие другие люди, по той же причине. Я не стал объяснять, почему не стоит покидать Калифорнию по одной простой причине. Мое объяснение, скорее всего, еще больше бы ее испугало, или она подумала бы, что у меня просто поехала крыша, и вот почему». Имея уже определенный опыт в работе с глобальными проблемами, я считал, что существует весьма большая вероятность того, что у меня получится нейтрализовать землетрясение. И в некотором смысле опыт в этом у меня уже был. И был еще с детства. 14 мая 1970 года на Северном Кавказе было довольно сильное землетрясение. В самих минеральных водах оно не было столь сильным, как например в Махачкале, но тем не менее было довольно чувствительным. Я помню до сих пор это событие, и не потому, что испугался землетрясения, отнюдь нет, скорее наоборот. Землетрясение произошло поздно вечером, после 10 часов вечера. Я помню, что я уже пошел спать в то время, как все остальные продолжали смотреть телевизор. В детстве я мог нормально спать только в полной темноте. Если свет бил хотя бы из-за закрытой двери или дверной щели, я обычно долго не мог уснуть, ворочался с бока на бок. Мои глаза были очень чувствительны к свету, поэтому я обычно идя спать, брал специально приготовленный для этой цели кусок материала или чистую тряпку и использовал ее как своеобразный замок. Зажимая эту тряпку дверью, я добивался того, что дверь очень плотно закрывалась, и как следствие этого не возникала щели, через которую свет из зала попадал в нашу спальню. Очень часто я еще другой тряпкой или полотенцем закрывал щель снизу. И тогда довольный отправлялся спать и быстро засыпал глубоким сном. В тот день я тоже уснул быстро и глубоко, и даже не знаю точно, какой я уже видел сон, когда еще не совсем очнувшись от глубокого сна, проснулся от какой-то боли в своем теле. Когда же власть морфея стала ослабевать, я понял, что было причиной боли, которая меня разбудила. Дело оказалось в том, что моя кровать вместе со мной то отъезжала сама по себе от стены, то довольно быстро неслась к ней и ударялась об стену. И, соответственно, мой бог шмякался о стену вместе с кроватью, что было не очень приятно и даже весьма болезненно. В такой ситуации невольно вспоминаешь слова из оперета «Летучая мышь», когда один из ее героев говорил «Опять заключенные тюрьму качают». Во-первых, я был не в тюрьме, а у себя дома. А во-вторых, у меня не могло быть в принципе аналогичной причины для качания стен нашего дома, как у персонажа Апереты. Моя кровать стояла в самом углу дома, и за стенами как одной, так другой ничего не было. Я совсем не испугался происходящего и не кинулся в нижнем белье на улицу. Меня еще пару раз швырнуло об стену, мне это очень не понравилось. И я подумал о том, чтобы это немедленно прекратилось. И все мгновенно прекратилось. И я вернулся вновь к прерванному сновидению, как ни в чем не бывало. Конечно, тогда я даже не подумал, что прекращение подземных толчков как-то связано с моим желанием спокойно спать. На следующее утро все делились своими впечатлениями от пережитого. Мои домашние рассказывали, как плясала люстра под потолком, как телевизор на своей тумбочке не отставал в пляске от лампы и так далее. Никто из моих домашних не кинулся выбегать из нашей пятиэтажки, как это сделали очень многие из нашего подъезда, дома и во всем городе. Самое смешное было то, что все выбежавшие стояли рядом с домом, со страху, наверное, забыв, что если бы дом все-таки рухнул, то многие бы погибли под его обломками. Но была и одна необычность в этом землетрясении. Во-первых, оно прекратилось очень резко, что не бывает при обычных землетрясениях. И во-вторых, у этого землетрясения не было автошока, другими словами, сопутствующего землетрясения после основного, а тогда его не было. Конечно, тогда я не придал всему этому значения и не думал, что произошедшее как-то связано со мной. Это, как и многие другие события моей собственной жизни, воспринимались тогда мною как единственный ход событий, как везение, норма для всех, все что угодно, только не то, что происходящее как-то связано со мной. Да это и не удивительно, ведь ребенку и подростку трудно связать происходящее с тем, что многие события зависят от того, что ты, именно ты, подумаешь и пожелаешь. И особенно это касается явлений такого масштаба, как землетрясение. Но даже тогда еще ребенком я удивился своей собственной странной реакции на довольно-таки сильное землетрясение. У меня не было никакого страха, тем более вполне ожидаемого в Спросоне. Это было первое землетрясение такой мощности, которое мне пришлось испытать в своей жизни». К небольшим землетрясениям мы уже все привыкли, потому что довольно долго на горе Змейка проводились взрывные работы, связанные с добычей самого крепкого в мире камня для строительных работ. Самого крепкого по одной простой причине. Горы Кавказских минеральных вод представляют собой уникальное и единственное в мире природное явление. Магма только вспучила поверхность, но не смогла вырваться наружу, застыв, образовав при этом небольшие по местным понятиям «горы». Высота горы Змейка около километра, она в любом другом месте может быть и считалась бы большой горой, но рядом с Кавказским хребтом такая высота не воспринималась как что-то эдакое, и не только нами, которые с самого детства привыкли к горам в Кисловодске, но и всеми остальными жителями города Минеральные Воды. В солнечную погоду из окна своей квартиры мы любовались не только горой Змейкой, но и снежной вершиной Эльбруса. Зрелище еще то. Так вот, еще несколько лет после нашего переезда из Кисловодска в Минеральные воды продолжалась добыча камня на горе Змейка. Перед взрывом на горе Змейка выла сирена. Выла так, что звук сирены разносился по всем окрестностям, и через несколько минут после сирены происходил взрыв. Взрыв был такой силой, что в нашем микрорайоне во всех домах дрошали стекла. Но землетрясение это совсем другое. это не стекла дрожат, а весь дом раскачивается из стороны в сторону. Да еще с такой амплитудой, что кровать вместе со мной отъезжала от стены, а потом с некоторым ускорением ударялась о стену. По всему я должен был испугаться, как это произошло со всеми другими, но по непонятной мне тогда причине я не испугался. И не потому, что я никогда ничего не пугался, как могут подумать некоторые, или что у меня не работает инстинкт самосохранения. Вовсе нет. В детстве я довольно долго боялся темноты. Даже уже начав ходить в школу, я предпочитал не оставаться один в полной темноте. Когда лето мы жили у бабушки в деревне, меня периодически посылали вечером на колхозную пасеку, которая находилась в парке, и вход на пасеку был рядом с домом моей бабушки, точнее рядом с домом моего прадедушки, который его построил своими руками и который умер в 1972 году в возрасте 96 лет, и то от гангрены. Так вот, чтобы попасть в амшанник колхозной пасеки, нужно было пройти около 200 метров по тропинке вдоль забора, открыть дальнюю калитку, пересечь дорогу, открыть калитку колхозной пасеки и прошмыгнуть в дверь амшанника. И ночью это нужно было проделать в кромешной тьме, путеводной звездой в которой была лампочка, освещающая большой стол, который стоял на улице перед самым домом, и за которым по вечерам собиралась почти вся большая семья моего прадеда по материнской линии. И вот когда я был мальчишкой, меня довольно часто посылали по вечерам по тем или иным причинам в тот шанник. Мне гордость и стыд не позволяли признаться, что мне страшно идти в полной темноте. Поязнь темноты была отголоском первых лет моей жизни, когда я видел астральных существ, которые очень не любили свет и появлялись только в темноте. Став несколько старше, я перестал их видеть, но чувствовал их присутствие в темноте, и плюс живой мир ночи давал много разных звуков чтобы ощущение чего то присутствия становилось практически осязаемым. И вот я отправлялся в путь, который казался мне тогда невероятно долгим. Стоило мне только удалиться от освещенной лампочкой площадки в темноту, мой шаг становился все быстрее и быстрее, и когда уже никто не мог видеть проявление моего страха, мой быстрый шаг в кавычках почему-то переходил в бег». Бег, который ускорялся весьма основательно, под воздействием разных звуков и шорохов, наполнявших окружающий мрак. И только ветер свистел у меня за спиной. По мере приближения к спасительному свету я силой своей воли гасил охвативший меня страх и быстро переходил на быстрый шаг, потом на медленный и появлялся на публике совершенно спокойным показывая всем своим, что это дело было для меня пустяковым. И мне казалось, что никто не замечал, что на самом деле происходило в моей душе во время подобного путешествия. Скорее всего, всех успокаивало то, что я всегда сам вызывался пройтись очередной раз в темноте, когда возникала в чем-то подребность. И каждый раз, когда на меня горячей волной накатывал страх, я пытался как можно дольше идти как можно медленнее. Но периодически какой-нибудь резкий или неожиданный звук приводил к тому, что ноги сами начинали нестись, не слушая голоса разума. И только мое упрямство и гордость привели к тому, что через некоторое время я уже не кидался на утёк от неожиданного шороха в темноте. Я тогда еще очень гордился своей победой над собственным страхом. Я это привел для того, чтобы показать, что мне был знаком страх, и у меня весьма неплохо работал инстинкт самосохранения». И вот в ситуации, когда весьма основательно раскачивается земля вместе со всем на ней находящимся, включая меня самого, когда я проснулся от того, что меня вместе с моей кроватью периодически швыряло об стену дома, у меня не возникло никакого страха. Меня не парализовал страх, инстинкт самосохранения не заставил меня в одних трусах вылететь на улицу, как сделали многие взрослые, как это выяснилось потом. Отнюдь нет, я был абсолютно спокоен. И у меня возникла только одна мысль – качание земли должно остановиться. И только я об этом подумал, все мгновенно прекратилось, и я отправился спокойно досматривать свой прерванный сон. Только гораздо позже я понял, что только при полном спокойствии и полной концентрации на деле можно чего-то добиться. Любая эмоция просто выбивает из состояния концентрации и делает почти невозможным выполнение практически любой задачи. Только гораздо позже я понял, что мое внутреннее спокойствие в тот момент и было проявлением моего инстинкта самосохранения. Проявление моего инстинкта самосохранения на уровне подсознания, на уровне моей сущности, которая тогда находилась еще в спящем состоянии, и которая знала, что и как надо делать, чтобы остановить землетрясение. Бег какой бы быстрый бы он ни был, ничем бы не помог, если бы землетрясение продолжало бы усиливаться, как это происходило до моего пробуждения». В конце марта 1992 года я уже понимал несколько больше, чем когда был отроком, и поэтому решил применить свое понимание, чтобы остановить ожидаемое в Сан-Франциско землетрясение. Особенно после того, как мне красочно описали землетрясение 1989 года в Сан-Франциско, и даже в 1992 году можно было увидеть еще невосстановленные пролеты мостов и шоссейных трасс. Именно поэтому я и сказал своей пациентке, чтобы она не уезжала из-за землетрясения, не объясняя ей причины. Мне в кавычках почему-то казалось, что мое объяснение не успокоит ее, но и мои слова в такой обтекаемой форме не успокоили ее, А зря, ибо землетрясения в Сан-Франциско не было. В этом месте у скептика сразу же начнутся чесаться руки от радости. Но наконец-то ты попался, пытаешься приписать себе того, чего не было» но радость скептика будет несколько преждевременной, и вот почему. Во-первых, хотелось бы немного прояснить ситуацию с Калифорнией. Через всю Калифорнию с севера на юг проходит знаменитый разлом тектонической платформы, и этот разлом всегда отличался активностью, которая сопровождается землетрясениями. Во-вторых, согласно информации, известной узким правительственным кругам США, на довольно большой глубине Тихий океан на 200 миль 320 километров) заходят под этот континент. А это означает, что Калифорния представляет собой козырек, который на 200 миль выступает в Тихий океан, а посередине этого козырька проходит трещина-разлом. Эти данные были получены Пентагоном, когда американские подводные лодки продвинулись вглубь континента на 200 миль. Так что все это не фантазия и тем более не мои фантазии. Так вот, совершенно очевидно, что стоит только случиться достаточно сильному землетрясению, и вся Калифорния отколется от материковой плиты, и для нее наступит конец света. Так что причины бояться землетрясения у людей в Калифорнии действительно весьма серьезные. Но тогда возникает простой вопрос. А что человек со всем этим может поделать? Если ничего не делать, то конечно же ничего. Но сначала надо понять причину землетрясений, а для этого надо понять одну простую вещь. Вся земная кора состоит из тектонических платформ, которые в самом прямом смысле плавают на поверхности магмы. Эти платформы могут разбегаться друг от друга, сбегаться, наползая друг на друга, и даже просто сталкиваться. При этом могут возникнуть ситуации, когда одна платформа уходит под другую, когда возникают разломы. Правда, скорость движения платформ очень маленькая, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год, и поэтому на протяжении жизни даже многих поколений людей – это движение остается почти незамеченным, если при этом еще и учесть размеры этих платформ. Так вот, этот процесс современная геология понимает весьма полноценно, но некоторые нюансы от нее все-таки ускользнули. Магма, на поверхности которой плавают эти платформы, весьма неоднородна и представляет собой жидкий кристалл, разогретый до нескольких тысяч градусов. И этот жидкий кристалл магму пронизывают потоки первичных материй, или темной материи, как их называют современные физики. Но суть не в названии, а в том, что это такое и к чему это приводит. Во-первых, если потоки первичных материй пронизывают магму, то это означает их влияние на поведение магмы. Чем быстрее и мощнее изменяются потоки первичных материй, пронизывающие поверхность планеты и магмы соответственно, тем сильнее они на них влияют. На изменение интенсивности пронизывающих потоков первичных материй земная кора и магма, на которой эта самая кора плавает, реагируют по-разному. Различие реакций на изменение мощности и качественного состава первичных материй, пронизывающих поверхность, обусловлено в первую очередь разной степенью подвижности – собственной земной коры и собственно магмы. Различие степени подвижности определяется тем, что особенно земная кора имеет жесткую кристаллическую структуру в то время как магма – жидкий кристалл. Во-вторых, несмотря на то, что магма представляет собой жидкий кристалл, она тоже неоднородна. И неоднородность магмы в первую очередь температурная. Чем выше температура магма, тем более она подвижна, динамична, тем сильнее ее реакция на изменения потоков первичных материй. И два соседних участка магмы, имеющие разную температуру, будут реагировать по-разному на одно и то же изменение внешних потоков первичных материй. В принципе, на поверхности магмы, так же как и на поверхности земной коры, существуют океаны и моря, континенты и острова, реки и озера, но все они из магмы разной температуры, разной вязкости. Океаны магмы находятся под континентальными плитами, континенты магмы – подводными океанами и морями и так далее. Вызвана такая обратная структура образования магмы – тем, что континентальные платформы обладают большими теплоизолирующими свойствами, чем относительно тонкая земная кора на месте водных океанов и морей. Поэтому магма под морями и океанами имеет меньшую температуру, а значит и более вязкая. Подвижность такой магмы значительно меньше, чем более разогретой, которая держит континентальные платформы. Но и состояние магмы и под континентальными платформами, и под океанами тоже неоднородно. И причиной всему этому является все та же неоднородность коры. Толщина коры, а значит теплоизоляционные свойства и суши и океанского дна не одинаковы. Влияет на теплоизоляционные свойства коры и ее состав. Толщина слоев земной коры, свойства ее слоев. Ведь гранит, доломит, известняк и так далее имеют разную теплопроводность. Так что не будь такой неоднородности по теплопроводности земной коры. Будь магма однородна по температуре и вязкости – не могло было бы быть и речи о появлении на Мидгард Земле жизни, да и не только на ней. Если бы не более вязкая, а значит менее подвижная магма под морями и океанами, она давным-давно бы прорвалась наружу и заполнила бы собой впадины коры, которые сейчас занимает мировой океан, и тогда в лучшем бы случае из воды торчали бы самые высокие горы, а вся планета была бы покрыта водой, и тогда жизни в той форме, которая существует сейчас, не могло было бы быть и речи. Неоднородность магма по вязкости, причиной которой являются различия по температуре, и является причиной того, что все есть как есть. Но та же температурная неоднородность магма приводит и к тому, что более горячая магма, которая к тому же и более подвижная, значительно сильнее реагирует на изменения внешних условий, таких как солнечная активность, гравитационное влияние и колебания плотности и качественного состава первичных материй или, как их еще называют, «темной материи». Именно поэтому при возрастании солнечной активности резко возрастает и вулканическая активность, тектонические платформы начинают двигаться быстрее и тому подобное. Чтобы не допустить землетрясения, необходимо компенсировать или нейтрализовать все возникающие качественные изменения среды. А Для этого необходимо, во-первых, понимать этот процесс, а во-вторых, необходимо иметь соответствующие качества и в-третьих, нужно иметь необходимый для реализации поставленной задачи потенциал. Если все требования выполняются, проблема может быть решена, несмотря на кажущуюся невероятность самой задачи. Это небольшое отступление пояснение, сделано для того, чтобы хотя бы немного дать понимание происходящих процессов. А теперь пора возвращаться в конец марта-начало апреля 1992 года. Когда я сказал своей перепуганной возможными землетрясениями в Сан-Франциско пациентке не покидать Калифорнию, я не объяснил ей почему, по причине указанной выше. Но я тем не менее не просто бросил слова на ветер. Понимая природу землетрясения, я создал вокруг Сан-Франциско стабильную зону, создав систему компенсации любых серьезных возмущений. Другими словами, под Сан-Франциско возникла довольно большая площадка поверхности стабильной магмы, я не полностью убрал все возмущения, которые в принципе представляют собой дыхание земли, что абсолютно необходимо для нормальной жизни самой планеты, а только те возмущения, которые могли привести к катастрофическим последствиям. Скептик в очередной раз может довольно ухмыльнуться, предвкушая радость от того, что я сам загнал себя в угол, ибо тот факт, что в Сан-Франциско не было землетрясения весной 1992 года, еще не значит, что это моя заслуга что его и так бы не было без моих объяснений. Во-первых, моей целью не является добиться того, чтобы мне сказали за это спасибо. Я просто излагаю факты моей жизни и события в ней происходящие. Во-вторых, благодаря случайности или тому, что я сосредоточился только на Сан-Франциско, появилось доказательство того, что мои слова не ложь и не самообман. 22 апреля 1992 года Произошло землетрясение силой 6 баллов с эпицентром недалеко от Лос-Анджелеса. И в то же самое время произошло землетрясение в городе Юрика. А для того, чтобы всем стало понятно, о чем речь, немного прокомментирую это. Дело в том, что Лос-Анджелес находится на юге Калифорнии, южнее Сан-Франциско, а Юрика находится на севере Калифорнии, севернее Сан-Франциско. Таким образом, город Сан-Франциско находится между городом Лос-Анджелесом и городом Юрика. А все три города находятся на одном и том же разломе коры. И вот одновременно земная кора пришла в движение под городом Лос-Анджелес и под городом Юрика. А в городе Сан-Франциско не было даже слабых толчков. Это равносильно тому, что один край стола двигается, другой край тоже, а середина стала неподвижна. Такое просто невозможно, но это факт, над которым до сих пор ломают головы сейсмологи и геологи. Этому явлению даже дали название феномен Сан-Франциско в определенных кругах. В Сан-Франциско и его окрестностях на сотню миль на север и юг земля осталась в полном покое. Так что блокировка возможности землетрясения в Сан-Франциско и окрестностях привела к тому, что возник природный феномен, которого никто и никогда не наблюдал. Вот так неожиданный разговор с моей пациенткой привел к таким забавным результатам. Но на этом мои приключения с калифорнийскими землетрясениями не закончились, а только начались. Но всему свое время. А пока вернемся в конец марта 1992 года. После того, как процесс пошел и у меня было уже достаточно пациентов, которые платили пусть и небольшие, но деньги за мою работу и платили за каждый сеанс работы, мы со Светланой могли вздохнуть несколько свободней. И я и Светлана понимали, что наша первая база очень маленькая и что настала пора найти более просторную новую базу. Так получилось, что к апрелю у Джорджа освободилась большая квартира в здании напротив, и он предложил мне осмотреть ее. Предложенная Джорджем квартира занимала весь второй этаж дома, в котором было всего три этажа, и соответственно три квартиры. В ней была большая отдельная кухня, большая отдельная столовая, три относительно небольших спальни и очень большой зал. После нашей малюсенькой квартирки эта квартира была очень просторной, более 200 квадратных метров площадью. За эту квартиру я уже платил 1700 долларов в месяц, что в 1992 году считалось очень много. Но мои заработки позволяли мне это, и мне было очень удобно, что в этой квартире была очень большая гостевая комната, настолько большая, что я стал проводить в ней встречи с людьми, и отпала необходимость просить Джорджа провести встречу в его доме, или искать место, кто пустит провести встречу на своей территории. Также я попросил Джорджа найти профессионального переводчика, и многие мои встречи переводил уже не Джордж. Я чувствовал себя лучше, когда мне не нужно было просить Джорджа присутствовать на встречах как переводчика. На моей душе было гораздо спокойнее, когда я мог заплатить человеку за его работу и не считать себя никому ничем обязанным. Так что 1 апреля 1992 года мы перетащили через дорогу наши пожитки и возникла необходимость покупать мебель, чтобы обставить нашу новую квартиру. Мы проехали с Джорджем по мебельным магазинам и купили все необходимое для столовой, гостиной, спален и офиса. Одну из спален я решил использовать под свой офис и поэтому обставил ее соответственно. И на новом месте я уже развернул свою деятельность на полную катушку. В офисе я принимал своих пациентов, в гостиной проводил встречи и с учеными, и с людьми, интересующимися паранормальными явлениями. Постепенно я создавал себе репутацию у американцев. Очень многих интересовала и возможность прослушать курс лекций по моей системе. Я даже встречался по этому поводу с руководством университета имени Линкольна, которые даже готовы были написать приглашение для меня, чтобы я мог оформить для себя рабочую визу. Мне удалось помочь многим людям с их проблемами по здоровью. Я нередко просил разрешения у своих пациентов, чтобы заснять их интервью по этому вопросу. Для этих целей я арендовал на несколько дней профессиональную камеру вместе с оператором и просил Джона Макменеса, как профессионального телевизионного журналиста, взять интервью у моих пациентов или ученых, с которыми у меня были встречи. После чего я получал новый материал в свою фильмотеку. Материал, который принадлежал мне на законных основаниях, и никто не имел возможности предъявить мне претензии по поводу использования мною этого материала. С самого начала я стал собирать документальный материал и не жалел денег на это, ибо всегда считал и считаю, что документальные материалы в виде истории болезни пациента до моего лечения и после, записанные на видео интервью с пациентами, все это является реальным доказательством того, что то, что я делаю, реально, а не просто голословные заявления, которые любой скептик мог подвергнуть сомнению, если отсутствуют документальные подтверждения моих дел. Примерно в то же время я вернулся к идее издания своей первой книги, несколько глав которой мною уже были написаны, и целый ряд иллюстраций, которым я выполнил карандашом. Еще в марте месяце мы подъехали в одну цифровую лабораторию – но предмет перевода моих иллюстраций в цифру, как принято сейчас говорить. Один из работников лаборатории продемонстрировал возможности компьютерной техники того времени, просканировал один из моих графических рисунков на жесткий диск, и на мониторе компьютера я впервые увидел свою иллюстрацию. На бумаге рисунок выглядел вполне прилично, но после сканирования на экране монитора тот же самый рисунок выглядел весьма плачевно. Меня этот факт сильно расстроил. И я спросил у сотрудника лаборатории о том, что можно сделать с грязью, которая проявилась на экране монитора. Дело в том, что после сканирования чешуйки графита создавали впечатление грязи, чего совсем не было видно на бумаге. Мне он предложил почистить рисунки после сканирования и даже продемонстрировал мне, как это будет выглядеть, что меня весьма огорчило, так как после чистки просканированный рисунок выглядел немногим лучше, чем до чистки. И ко всему прочему сообщил, что такая работа будет стоить по 200 долларов за час, и что потребуется довольно много времени работы профессионала, чтобы сделать эту работу. В то время у меня не было ни желания, ни денег для этого, так как только для этого мне потребовались бы многие тысячи долларов. Кроме этого, я встречался с руководством института, в котором занимались изучением паранормальных явлений и который находился вблизи Сан-Франциско, в весьма престижном месте. Институт of Noetic Sciences так назывался институт в маленьком городке Саусалита под Сан-Франциско, куда меня пригласил на встречу его вице-президент Вин Франклин. Тогда мы в первый раз попали в этот маленький городок на противоположном берегу залива. С этим городком в дальнейшем у нас будет связано немало весьма необычных событий, но тогда мы в машине Джорджа ехали на встречу с руководством, чтобы обсудить вопрос о возможном издании моей книги на английском языке. Я захватил уже написанные рукописи главы, естественно, на русском языке, выполненные мною иллюстрации к ним, и готов был говорить о том, чтобы с их помощью издать свою книгу в США. Встреча была довольно продолжительной. Я рассказывал, о чем моя книга, сопровождал свое объяснение комментариями своих рисунков, короче, делал все, чтобы дать максимум представления о том, о чем же моя книга. Вполне возможно, что перевод Джорджа не был достаточно грамотным, так как ему явно не хватало даже общенаучных представлений. Так или иначе, Вин Франклин подвел черту своей фразой о том, что им нужно будет потратить 25-30 тысяч долларов на перевод, и только тогда они смогут оценить возможности издания моей книги на английском. Короче, в вежливой форме отказали, хотя и не полностью, предложив мне дать перевести на английский одну главу из своей книги переводчица, которую они знают. Дали мне ее телефон и сообщили, что она хорошо знает русский язык, так как ее бабушка из первой волны русской иммиграции в США. Мы даже встречались с этой переводчицей, и я ей даже дал текст для перевода, но для нее было сложно читать мой почерк, и так это ни к чему не привело. Мой почерк действительно еще тот, далеко не каждый человек мог бы его прочитать, и тем более разобраться в том, что же я там написал. Мой почерк почему-то сильно хромал, как и у Винни Пуха хромало его правописание, поэтому претензии к моему почерку были вполне обоснованные, но в то же самое время возникала неразрешимая проблема. Переводчица не могла даже прочитать мой текст, а тем более перевести, и ко всему прочему она сообщила мне, что переезжает из Сан-Франциско на восточное побережье Соединенных Штатов. Короче, с переводом моей книги, даже ее одной главы, ничего не получилось. Посмотрев на все это, я решил, что лучше будет, если я все сделаю сам. Но для начала мне нужно было заработать деньги для того, чтобы приобрести компьютерную систему. В то время даже в США хорошие компьютеры, принтеры, сканеры, программное обеспечение стоили весьма дорого. И поэтому издание своей книги я отложил на некоторое время. В начале апреля мы со Светланой пришли к выводу, что необходимо принять одно из поступивших предложений и оформиться на работу. Лучшим вариантом для меня было предложение Стива Ловина, о нем я уже писал ранее, который предложил мне работу в качестве консультанта. Это предложение мне подходило больше всего, потому что я полностью распоряжался своим временем, делал, что я считал необходимым. Мои консультативные услуги состояли в том, что я давал рекомендации по поводу того, как сделать выпускаемые витамины действительно полезными для человека. Объяснял ему, что природные молекулы, хотя и имеют тождественный химический состав, с производимыми промышленно, но пространственная структура у них совершенно другая, и именно поэтому живые организмы весьма плохо усваивают их. И кроме того, молекулы живых организмов отличаются от произведенных промышленно еще и тем, что последние мертвые, в прямом и переносном смысле этого слова. Органические и неорганические молекулы в живом организме имеют несколько качественных уровней в соответствии с уровнем развития конкретного живого организма. Живые молекулы насыщены так называемой жизненной силой. С гибелью живого организма довольно быстро эта жизненная сила истекает как из неорганических молекул, так и органических. Именно по этой причине вкус плодов и ягод, мяса и рыбы сильно отличается в зависимости от того, когда человек употребляет их в пищу. Сразу же после того, как плоды сорваны с веток или грядок, а рыба и другая живность только что дышала, или через несколько часов, дней, недель после этого. И при этом не имеет значения, заморожены или охлаждены продукты питания, какие вещества применены для их сохранения. Через несколько часов после гибели живого организма, растения или животного, жизненная сила покидает уже мертвое тело. У растений и их плодов жизненная сила держится несколько дольше. Но тем не менее, чаще всего, когда продукты питания попадают на стол человеку в современном мире, в них в продуктах уже нет жизненной силы, а полно ядов, продуктов распада. Конечно, в современной ситуации невозможно доставлять на стол каждому человеку здоровую пищу, полную жизненной силы, как говорится только что светки, грядки, пруда, речки, фермы, курятника. Но если понимать природу происходящего, можно на кухне каждого человека восстановить у продуктов питания потерянную жизненную силу, да еще и при этом уничтожить появившиеся яды, возникшие в результате распада, например адреналина в мясе животных, выбрасываемого ими в кровь в момент гибели. Это и многое другое совершенно не знает и не понимает современная наука. И можно было бы довольно долго продолжать излагать понимание всего этого, но тогда мое повествование станет практически бесконечным и утомительным для большинства читающих. Так вот, моя работа заключалась еще и в том, что я создавал у промышленно производимых витаминов свойства и качества живых молекул. Для этого я периодически обрабатывал готовую продукцию на складах компании. Так что предложение Стива Ловина меня полностью устраивало, так как я полностью сохранял свою свободу и возможность сделать то, что посчитаю необходимым. Поэтому, имея на руках гарантийное письмо от Стива Ловина, мы со Светланой и Джорджем отправились в офис миграционного адвоката, которого посоветовал его отец, Гарри Арбелян. Адвокат выслушал ситуацию, снял копии с необходимых документов и еще даже ничего не сделав, потребовал оплатить его консультацию и заплатить деньги вперед. Я заплатил все, что от меня потребовали. За 30-минутную беседу он потребовал оплату в 300 долларов и еще тысячу вперед. Дело даже не в деньгах, а в том, что первый адвокат оказался рекомендованным проходимцем. Потому что когда через месяц мы снова пришли в его офис узнать состояние дел, оказалось, что он совсем ничего не сделал, даже не подготовил формы для оформления рабочей визы. Когда я выяснил состояние дел, я его уволил и потребовал папку со своими документами. Когда мне эту папку вручили в руки... Там, кроме копий моих документов, сделанных мною, оказался только один новый документ – аттестация моего университетского диплома в соответствии с американской системой. Это можно сделать за один день в специализированных компаниях за 100 долларов. Так началось наше знакомство с американской системой иммиграционных законов и работниками ОНО-системы. В Америке проходимцев и авантюристов с престижными дипломами престижных университетов полным-полно. Так же, как и полным-полно дипломированных в кавычках специалистов, которые не разбираются даже в элементарных вопросах своей профессии. Но пока мы только посетили первый раз офис в кавычках престижного иммиграционного адвоката, и еще были уверены, что все идет как надо. А между тем я принимал своих пациентов каждый день, уже в своем отдельном офисе. Люди мне звонили для дистанционного лечения, мы со Светланой продолжили осваивать и изучать город. Помню, как мы со Светланой зашли в крупный магазин Мессис, и там в отделе электроники увидели новую модель телевизора Sony, причем элегантного дизайна и достаточно большого. И конечно же мы его немедленно купили, причем Светлана была со мной полностью солидарна. Доставить нашу покупку могли только через пару дней, и чтобы не ждать столько времени, я позвонил Джорджу, и он приехал на своем маленьком грузовичке, на который мы сами погрузили и свой новый телевизор, и поставку под него. Пока мы ждали приезда Джорджа, мы еще присмотрели для себя игровые приставки к телевизору Sega, которые только-только появились в продаже. И мы купили две игровые приставки, для меня и для Светланы, и несколько игр к ним. Каждый из нас хотел попробовать свои силы в компьютерных играх. Благо, что у нас стало два телевизора, и каждый из нас мог играть, не мешая друг другу. Первой компьютерной игрой, которую мы пытались взять сходу на абордаж, была игра Sonic. Светлана первое время увлеклась компьютерными играми, но потом ее интерес к ним довольно быстро угас, в то время как у меня интерес к этим играм не исчез до сих пор. Мне всегда было интересно, что же там на следующем уровне, если мне игра была интересна, то я всегда доходил до конца игры. В отделы электроники любого магазина мы оба заходили всегда с радостью, чего не скажешь о других отделах магазинов, где я обычно находился без особого восторга. Зато в отделе электроники я мог провести довольно много времени, изучая новые модели телевизоров, видеомагнитофонов, магнитофонов и только-только появившихся лазерных видеопроигрывателей. Наверное нет надобности объяснять, что все новинки немедленно оказывались у нас. Первые лазерные диски с фильмами были огромными, как большие пластинки для проигрывателя, но изображение на экране телевизора, к тому же еще хорошего телевизора, было просто изумительным. Для нового места нам пришлось закупать много самого необходимого, от столовых приборов до постельного белья, и мне тоже волей-неволей приходилось участвовать в обустройстве быта на новом месте. И не потому что я отрицательно относился к необходимости обустройства быта, после того как я покинул родной дом и поехал учиться, мне почти все время приходилось самому заниматься собственным бытом, так что для меня это не было каким-то невыносимым бременем, но я просто предпочитал задерживаться только в двух местах. В отделах электроники и в салонах автомобилей. Кстати, и Светлана с большим интересом посещала со мной автосалоны. Просто то, что касалось бытовых дел, я предпочитал прийти и взять необходимое, а не долго выбирать из полного ассортимента. В чем мы были единодушны, так это в том, что предпочитали приобретать лучшее из возможного, чтобы не ударить лицом в грязь перед гостями. У нас обоих вкусы в основном совпадали, плюс еще Светлана имела изумительное женское видение буквально всего, и вскоре наше новое жилище приобрело вполне достойный вид. Все-таки мы, выросшие в СССР в русской духовной среде, русские по духу, совершенно другие, чем немцы, и как стало очень быстро ясно для нас со Светланой, чем американцы. Лично я, например, ни за какие коврижки не променял бы и никогда не променяю свой русский дух ни на что иное. Точнее, русский дух он или есть, или его нет, третьего не дано, потому что мне приходилось видеть, как быстро преобразовывались под западный паразитический дух большинство иммигрантов из СССР, основную массу которых составляли евреи, как быстро у них исчезал налет русской культуры, и все скатывалось до откровенной пошлости. Мне всего несколько раз пришлось присутствовать в местах сбора советских иммигрантов, и у меня после этого остались только неприятные ощущения. Создавалось впечатление, что ты оказался в среде трогашей с уровнем культуры а привоз. Для прояснения сообщаю, привоз – знаменитый Одесский базар. И хотя у многих людей на этих сборищах было высшее образование, но его почему-то не было заметно у присутствующих. А ведь мне приходилось присутствовать на мероприятиях, на которых присутствовала элита русской эмиграции». Почему-то эти люди называли себя русскими, хотя в них ничего русского не было, кроме знания языка, которое они очень быстро к тому же умудрялись коверкать. Они создали новый сленг, не русский и не английский, а что-то среднее. Английское слово «шопинг» – «отправиться за покупками», превратили в «пошли шопаться». И все в таком же духе. Комментарии, как говорится, излишне. Среди мигрантов было небольшое число людей, в том числе и среди евреев у которых культура не испарилась при пересечении границы, но большинство таких людей старались держаться подальше от эмигрантов-хамелеонов. В апреле 1992 года регулярно приходил ко мне на сеансы и Джон МакМенес, друг Джорджа по серфингу. Он тогда работал директором канала новостей CNN района залива Сан-Франциско. У него был и чистый человеческий, и профессиональный интерес к тому, что я делаю, он присутствовал на многих моих выступлениях. Естественно, он сотрудничал по своей работе и с американскими спецслужбами. Скоро станет ясно, к чему я это все упоминаю. В среду 29 апреля 1992 года в Калифорнии, а особенно в Лос-Анджелесе, возникли массовые беспорядки, в основном среди чернокожего населения. Убивались люди, уничтожались машины, грабились магазины. Десятки тысяч чернокожих безумствовали и бесчинствовали. И жертвами этой беснующейся толпы были в основном белые люди. Через пару дней события полностью вышли из-под контроля. Федеральное правительство бросило на подавление беспорядков Национальную гвардию, но без какого-либо результата. В пятницу 1 мая 1992 года в 6 часов вечера Джон пришел на очередной сеанс в мой офис. Он был последним пациентом в тот день, и после работы с ним у нас возник разговор, который довольно быстро перешел на тему беспорядков. И тут Джон неожиданно для меня заговорил о том, что национальная гвардия не может справиться с ситуацией. Если то, что я сделал в СССР, правда, то он был бы очень признателен мне, если бы я погасил эти беспорядки. При этом Джон имел в виду события 25 февраля 1990 года и события в ночь с 20 на 21 августа 1991 года, о вмешательстве в которые я рассказывал на некоторых своих встречах. Конечно, Джон обратился с такой просьбой, вряд ли по своей собственной инициативе, но факт остается фактом. Потом я узнал, что еще до того, как мы со Светланой пересекли границу Соединенных Штатов, у американских спецслужб было на руках мое личное дело, где советские спецслужбы отражали все то, что они накопали на меня. А накопали на меня не то, что я сообщал на публике или среди людей, меня окружавших, а многое так и осталось вне пределов досягаемости спецслужб. Но видно и то, что отражало мое досье, вызывало у американских спецслужб подозрения, не являюсь ли я засланной уткой. Я знал, что я не утка, но они об этом ведь не знали, и поэтому через Джона была первая проверка моего статуса утки. Теперь считаю необходимым пролить свет на причину возникших беспорядков. Гораздо позже я узнал, что эти беспорядки чернокожих жителей Америки были спровоцированы американскими спецслужбами. Цель провокации – убрать под шумок нескольких людей, мешающих их грязным планам, в том числе и в среде самих спецслужб, да так, чтобы не было видно за этим их собственного носа. И массовые беспорядки – лучшая крыша для этого. Беспорядки эти начались после того, как были оправданы четверо белых полицейских, обвинявшихся в избиении Чернокожего. Сама ситуация вокруг Чернокожего в кавычках героя Родни Кинга абсурдна до полного идиотизма. Полицейские очень долго гонялись по Лос-Анджелесу за машиной, которая неслась по улицам города со скоростью выше 100 миль в час, более 160 км в час. Вообще-то в США только за превышение скорости в 100 миль в час сажают в тюрьму на две недели и лишают водительских прав на значительный срок. А в случае, когда нарушитель не подчиняется требованиям остановиться и устраивает с полицией игры в кошки-мышки, тогда двумя неделями тюрьмы не заканчивается. Чернокожий родник Кинг не только не остановился на требования полицейских, но еще и долго удирал от них по ночным улицам Лос-Анджелеса. Потом он неожиданно остановился и выбрался из своей машины, что запрещено законом до соответствующего требования от полицейских и к тому же напал на женщину-полицейского. В результате чего полицейские применили свои дубинки, на что имели полное право согласно закону. Правда, они немного переусердствовали в этом, но их тоже можно понять. И самое любопытное, если бы на месте чернокожего Родни Кинга был белый человек, с ним поступили бы точно так же, или даже более жестко. Родни Кинг был к тому же в состоянии наркотического опьянения. Самое интересное в этом случае то, что свою машину Родни Кинг остановил после длительного преследования его полицейскими. На отлично освещенной улице, именно в том месте, где в 2 часа ночи в придорожных кустах сидел с камерой на готове человек, который и заснял сам момент его ареста и стычки с полицейскими на видео. Оказывается, в Америке 24 часа в сутки за каждым кустом сидит человек с заряженной камерой, чтобы поймать свой звездный час и заснять на видео что-нибудь эдакое. И самое интересное в этом, что Роди Кинг остановил свою машину на прекрасно освещенной улице именно там, где в кустах сидел человек с видеокамерой. Мне почему-то с трудом верится в такую случайность. У меня самого было несколько видеокамер, но я не пользовался ими каждый день, поэтому аккумуляторы постепенно разряжались, и перед применением камеры всегда нужно было зарядить их. Но видеокамеры обычно находятся в доме, даже увидев в окно что-нибудь интересное, нужно время, чтобы схватить видеокамеру, выбежать из дома, пробраться в кусты и заснять происходящее на видео. Но все произошло в течение нескольких минут, которые случайный свидетель ну никак не мог заснять на видео, а ведь случайный свидетель уже сидел в кустах с готовой к работе камерой, именно в том месте, где Родни Кинг остановил свою машину. И это случайное событие происходило в 2 часа ночи. Я специально подробно расписал возникшую ситуацию, чтобы показать всю ее неестественность. Конечно же, все это было инсценировано, это, как говорится, ежу понятно. И вот после оправдательного приговора суда присяжных дружно вспыхнули и в прямом и переносном смысле этого слова районы чернокожих жителей Лос-Анджелеса, потом районы латиноамериканцев, потом все это перекинулось в другие города, в том числе в Сан-Франциско. Федеральное правительство стянуло только в Лос-Анджелес более 23 тысяч людей различных силовых структур. И хотя было убито 15 человек бунтующих, сотни были ранены, арестовано более 12 тысяч человек, беспорядки не прекращались. Вот такая сложилась ситуация на 18.30 1 мая 1992 года. На следующий день 2 мая 1992 года Джон позвонил мне и поблагодарил меня за помощь. Он мне сказал, что уже в 20.00 1 мая все успокоились, и 2 мая федеральные силы спокойно вошли в бунтующие районы, и никто им уже никакого серьезного сопротивления не оказывал. Все прекратилось неожиданно, как, как по мановению волшебной палочки. Придумывать Джона все это не было никакого смысла, и что самое странное, беспорядки прекратились одновременно во всех городах, где они возникли, хотя беспорядки возникли в других городах, не позже, чем на следующий день после начала он их в Лос-Анджелесе. Как будто кто-то выключил рубильник одновременно во всех городах. Случайность такого события практически равна нулю. Джон и все те, кто стоял за ним, поняли, что этот рубильник выключил я, и выключил только после соответствующей просьбы, а не по своей собственной инициативе, о которой никто ничего не знал. Так что скорее всего после американские спецслужбы поняли, что по крайней мере кое-что в моем файле соответствует действительности. Но на этом интерес ко мне у них не исчез, а как и следовало ожидать возрос. За всеми моими действиями они тщательно наблюдали, а по поводу свободы в Америке я впервые узнал даже не из своего собственного опыта. Вскоре после приезда в Сан-Франциско я познакомился с братом, человека которого я знал еще в Москве. Он жил в Сан-Франциско с 1975 года, и поэтому, когда во время беседы мы затронули вопрос о свободах, он мне поведал следующую историю. У него через некоторое время после иммиграции в США появился хороший знакомый, который работал частным адвокатом. И когда он завел с этим своим знакомым разговор о свободах демократии, он не говоря ему ничего попросил у него водительские права. Введя его данные в свой компьютер, его знакомый показал все, что имелось на него в полиции и ФБР. Каково же было удивление моего нового знакомого, когда он увидел столько информации о себе любимом, что многое он даже уже успел забыть, или как любят шутить работники спецслужб, даже и не знал. Все его контакты, кто и когда к нему приходил в гости, с какими у него женщины интимные отношения и так далее, включая то, что было в СССР. А это было тогда, когда он уже был гражданином этой страны, и когда еще не началась Великая война с международным терроризмом. Так что, мне думается, интерес к моей персоне равносильно, как и к Светлане, был немалый, но всему свое время. А между тем, жизнь текла своим чередом. Я работал со своими пациентами и не думал о планах спецслужб, а о своих собственных. В конце апреля, в начале мая 1992 года произошел и ряд других весьма любопытных событий. На одной из встреч, которые у меня были, присутствовал человек, работающий на одну экологическую компанию. После одного из моих выступлений, на котором я упомянул о озоновой дыре, чернобыльской аварии, загрязнении вод в Архангельской области и о своих действиях, он позвонил Джорджу и попросил устроить мою встречу с владельцем компании, на которой он работает. Владельцем компании оказался самый настоящий индус – который все время ходил в челме. Он очень забавно говорил по-английски, только позже я понял, что так говорят практически все индусы. Я в очередной раз рассказал ему о своих действиях и результатах. Его все это очень сильно заинтересовало, и он стал спрашивать у меня, могу ли я очистить от загрязнения землю. Я не ответил однозначно, сказав ему, что о том, что я уже делал раньше, я могу говорить утвердительно, но что касается чего-нибудь другого – я могу сказать только предположительно, до тех пор, пока у меня не будет на руках неопровержимых фактов. Хотя я и не вижу причины, чтобы это не получилось. Просто необходимо провести ряд экспериментов, чтобы можно было сказать уже утвердительно. Он сгорелся еще больше, стал расписывать мне, какие великие дела можно будет сделать, если то, что я говорю, правда. И то, что он готов подписать со мной контракт о взаимодействии. Я не видел причины отказаться от его предложения. Буквально на следующий день позвонил его помощник и попросил о том, не мог бы ли я продемонстрировать свои возможности перед тем, как будет подписан контракт. Он предложил мне моим способом исследовать некую площадь на предмет наличия там загрязнений. Такой ход с моей точки зрения был вполне разумным, и я согласился. В назначенное время я, Светлана и Джордж приехали по указанному адресу, точнее нас привез Джордж на своей машине. В незнакомом для нас офисе нам предложили традиционно чай, кофе, воду и попросили немного подождать, в довольно большой комнате для заседаний и встреч. Через некоторое время появилось несколько человек, которых никто из нас до этого никогда не видел, вместе с помощником индуса-владельца. Они назвали свои имена, мы свои и уже через несколько минут мы приступили к беседе. Для моей работы нужна была только аэрофотосъемка, о чем я сообщил еще ранее. Пришедшие положили на стол передо мной ксерокопию аэрофотосъемки местности без каких-либо обозначений и названий. Дали мне простой карандаш и предложили мне определить расположение загрязнений на этой ксерокопии. Я предполагал, что я могу взять ксерокопию к себе домой и в спокойной обстановке исследовать ее на предмет загрязнения, но мне в довольно-таки вежливой форме не разрешили это сделать и попросили провести мой анализ прямо на месте, при них. Я немного волновался, так как такой эксперимент я проводил впервые, и мне не хотелось его провалить, хотелось несколько раз проверить свои результаты, прежде чем сообщать о них. Но мне, к сожалению, этого не дали сделать, и у меня была только одна попытка, чтобы все сделать правильно. Так что мне по ходу дела пришлось продумывать свою стратегию и тактику. Я решил, что буду контурами изображать на ксерокопии аэрофотосъемки места загрязнения по мере убывания концентрации этих загрязнений. Решил, сделал, сосредоточившись на задаче, отрешившись от всего постороннего, я взял предложенный мне карандаш и стал наносить на ксерокопию контуры загрязнения по мере убывания концентрации онного. Но перед тем, как сделать это, я своим способом восстановил объемную голограмму местности по этой ксерокопии аэрофотосъемки и настроился на обнаружение токсинов. Передо мной на столе ожила в прямом и переносном смысле этого слова, в уменьшенном во много раз масштабе, реальная поверхность нашей планеты. Я стал проводить своей рукой над этой голограммой. Реальная поверхность оказалась передо мной в уменьшенном масштабе, а моя рука огромной по сравнению с уменьшенной копией реальности. Именно благодаря этому мой мозг и смог обрабатывать сразу информацию с довольно-таки большой площади, что было бы абсолютно невозможно сделать, находясь я сам на той местности. Это равносильно тому, как если бы я поднялся высоко над землей и смотрел бы на все сверху. Но даже и такая аналогия не дает полного представления о преимуществах воссозданной по аэрофотосъемке голограммы местности. И вот сделав все это, я стал довольно быстро наносить на ксерокопию контуры загрязнений по мере уменьшения от центра к краю. Это заняло минут 10-15, и на ксерокопии аэрофотосъемки появились нанесенные мною градиенты загрязнения местности. Я даже не знал, что все приборные исследования на этой местности были уже сделаны, и когда сделавшие эту работу взглянули на то, что я сделал, они были весьма сильно удивлены, мягко говоря. Глава лаборатории Ирина Фанелли с полным изумлением сказала, что я показал все без исключения зоны загрязнения, о которых они знают, и показал абсолютно точно, в соответствии с градиентом перепада степени загрязнения по мере удаления от очагов фонного. Причем я указал и то, как грунтовые воды разносят токсины от центра загрязнения, и указал контуры полного загрязнения, когда от 1 до 5 молекул токсинов приходится на миллион нормальных молекул. Другими словами, я смог выделить одну молекулу токсина среди миллиона молекул, не являющихся токсинами. Первым вопросом Ирины Фанели ко мне было, а как ты это делаешь? Видео с интервью Ирины Фанели по этому вопросу можно посмотреть на англоязычной части моего сайта. И таких зон я указал на ксерокопии десятки, так что это не могло быть случайным совпадением. В принципе, аэрофотосъемка, спутниковая фотография дают возможность, по крайней мере мне, сканировать и воздействовать на огромные площади, что невозможно сделать никаким другим способом. Эти реальные фотографии реальной местности являются отпечатками действительности и несут в себе всю информацию об этой местности. Нужно только уметь восстановить эту реальность по фотографии, восстановить в виде объемной голограммы этой самой реальности, только в уменьшенном масштабе что дает огромные преимущества при работе с этим. Благодаря этому исчезают ограничения, связанные с тем, что человек, в частности я, только маленькая частица той реальности, с которой необходимо работать. Для пояснения достаточно понять одну простую вещь. Для нанесения на карту информации необходимо иметь возможность получать и обрабатывать информацию с разных точек, каждая из которых может находиться от других на расстоянии метров, десятков метров, километров и так далее. Самому находясь на местности это сделать просто невозможно. А спутниковая или аэрофотосъемка это сделать позволяет. Достаточно после восстановления голограммы просканировать фотографию, и ты в состоянии одновременно получить информацию с огромной территории, которую можно немедленно обработать и сделать необходимые выводы. И что самое главное для подавляющего числа людей, так это то, что ксерокопии аэроиспутниковых фотографий или сами эти фотографии материальны, их видят и могут пощупать все без исключения. И это дает возможность предоставить неоспоримые доказательства реальности того, что я делаю. Мне удалось в течение практически нескольких минут сделать работу, на которую традиционным методом потребовалось довольно-таки много времени. Труда очень многих людей и вложения миллионов долларов. Сначала на месте в определенном порядке производится бурение почвы. Собираются образцы грунта из этих шурфов, потом эти образцы поступают в лабораторию, где эти образцы тщательно изучают на химический состав затем все полученные данные анализируются и делаются соответствующие выводы, которые потом и переносят на такую же ксерокопию или аэрофотографию. В моем случае происходит только последнее из перечисленного. Ирина Фанель еще долго не могла успокоиться и все продолжала спрашивать о том, как я это делаю. Как по ксерокопии определяю плохую молекулу от хороших? Вообще, как это вообще можно вот так что-то определить? Да еще и с такой точностью. Ведь нанесенные мною контуры полностью отражали перепад плотности загрязнения и не только на поверхности. Она все не могла понять, как я в принципе могу что-то определить и как я отличаю одно от другого. Короче, неожиданно для всех присутствующих я продемонстрировал то, что до прихода на встречу они считали невозможным и бредом сумасшедшего. Именно этого они ожидали и даже в начале встречи заявили, что они пришли на встречу по просьбе своего нанимателя что они в принципе пошли навстречу из-за его странного желания. При этом все были предельно вежливы и внимательны. Скорее всего, они ожидали увидеть сумасшедшего, и именно так к встрече и подготовились. Мне было забавно наблюдать, как они изменились после того, как увидели результаты моей работы. Всегда, когда мне приходилось что-нибудь доказывать, происходило нечто подобное – Снисходительно жалостливое или плохо скрываемое раздражение перед моими действиями сменялось порой плохо скрываемым шоком и изумлением. После этого теста должен был быть подписан контракт на очистку земли от загрязнений, но наш индуз, видно, тоже не ожидал такого результата от теста и никак не хотел верить в то, что это правда. Видно, для него это было не меньшим шоком, чем для всех остальных, и шоком такой степени, что он не поверил в чистоту теста. Он для себя объяснил такой результат теста тем, что я каким-то образом имел информацию о загрязнениях и вызубрил на зубок картину распространения загрязнений. Его не смутило то, что навстречу пришли его люди, которых я никогда не видел в глаза. Его не смутило, что на ксерокопии аэрофотографии не было никаких надписей и привязок и все в этом же духе. Подобный абсурд его устраивал, но он не мог принять того, что я на самом деле сделал то, что сделал потому что через пару дней позвонил его помощник и поинтересовался у меня о том, не мог бы я еще раз провести аналогичный тест. Мне понятно была такая его реакция, и когда я услышал от его помощника о том, где будет проходить второй тест, я понял, что я не ошибся в своих предположениях. Следующий тест должен был пройти на территории военной авиабазы, которая располагалась недалеко от Сан-Франциско в окрестностях города Тибурон, Hamilton Military Air Base. Военно-воздушная база имени Хэмильтона, так называлось место, на территории которого должен был пройти второй тест, который, видно по предположению нашего индуса, должен был провалиться с треском. Он, видно, рассчитывал, что уж наверняка я не смогу получить данные с военной базы, и ему удастся раскрыть мой обман. Таковы были его предположения, но, к сожалению, для него они не оправдались. В назначенное время мы подъехали вместе с его представителем в указанное место, где нас встретил полковник, по расположению которого нас всех пропустили на авиабазу и даже позволили мне оставить при себе свою видеокамеру, на которую я решил заснять весь тест на пленку. Думаю, что такой свободный доступ на военную базу иностранцев, коими были мы со Светланой, говорил о том, что за тестом собирался наблюдать не только представитель индуса». На авиабазе полковник провел нас в какое-то помещение, где предложил мне уже настоящие аэрофотографии территории военной базы. Предложил мне красный карандаш, и все повторилось, как было при первом тесте. Единственным отличием было то, что полковник мне подкладывал то одну фотографию, то другую, и я на них наносил контуры градиентов загрязнения. Все было вновь абсолютно точно, но даже не это поразило полковника с авиабазы, я сосредоточил все свое внимание на работе и даже не обратил внимания на то, что он мне дает разные фотографии, на которых были и общие куски территории, и эти фотографии были разного масштаба. Так вот, полковника больше всего потрясло даже не то, что я точно определял зоны загрязнения, но то, что я показывал тождественные загрязнения на разных фотографиях одинаково в соответствии с масштабом этих фотографий. Этот тест заснимал на мою видеокамеру представитель индуса, так как Джордж переводил наш диалог с полковником. Оператор из представителя был никакой, но тем не менее моя работа и реакция на нее полковника была записана на видео достаточно для того, чтобы все увидеть и услышать. После второго теста, да еще и на военной базе, наш индус уже не мог даже предположить, что я каким-то неведомым для него способом подкупил его людей и воспользовался добытой таким способом информацией, чтобы обмануть его. Его представитель вновь позвонил и передал, что индус благодарит меня за то, что я во второй раз продемонстрировал свои возможности, и теперь он хотел бы, чтобы я очистил от загрязнения указанную территорию, и если это окажется правдой, Тогда мы подпишем контракт. Я спокойно выслушал очередное, в кавычках, гениальное предложение от Индуса и сказал его представителю, что так дело дальше не пойдет. Сначала для того, чтобы нам подписать контракт, я по его просьбе должен был пройти через один тест. Я это условие выполнил. Да так, что не оставалось даже маленькой лазейки для того, чтобы сомневаться в том, что я действительно могу делать подобные штучки». Он не смог принять факта, что я действительно могу делать то, о чем я говорю. Я согласился на второй тест, понимая всю сложность принятия для неподготовленного человека того, что я могу делать. И вновь Индус сообщил мне, что если этот тест я тоже пройду, тогда мы подпишем контракт. А когда я полностью подтвердил и вторым тестом свои возможности, он вновь меняет условия договора. И подобное для меня неприемлемо если он действительно заинтересован в нашем сотрудничестве, то нам надо серьезно обсудить сложившуюся ситуацию. Перед этим наш индус приглашал к себе в гости, как это обычно происходит в Америке. На этот раз я предложил встретиться у нас дома, и мы договорились о времени. Светлана к встрече подготовила шикарный стол, согласно русским обычаям. И вот в назначенное время появился наш индус со своим помощником и с человеком, о котором он нас даже не предупредил. Этим человеком оказался, как потом выяснилось, израильский экстрасенс по имени, если не изменяет память, Зак. За столом протекала беседа о том о сём, и постепенно она вырулила на то, ради чего мы все и собрались. Наш индус начал с того, что то, что я продемонстрировал в тестах, может каждый. Видно, для этой цели он и прихватил с собой израильского экстрасенса, как подтверждение своей правоты». И что теперь я должен очистить от загрязнения указанный им участок, и тогда, тогда уже точно мы подпишем контракт. На что я ему ответил, что, насколько мне известно, только Юрий Геллер делал нечто подобное, и то не совсем. Я сообщил индусу, что Юрий Геллер летал на самолете над исследуемым районом и отмечал на карте места, где он думал должна быть нефть. Его точность была 50% и только. А это означает, что только 5 из 10 пробуренных скважин дали положительный результат на наличие нефти. И это даже очень неплохо, так как обычным способом 1, максимум 2 скважины из 10 дают положительный результат. И еще пояснил, что Юрий Геллер искал залежи нефти, как минимум большие нефтяные озера, и его точность была только 50%. В моем же случае я обнаруживал по ксерокопиям и фотографиям Осколок молекулы нефти среди миллиона других молекул с точностью 100%. Что это равносильно тому, что он искал огромные стога сена с точностью в 50%, в то время как я обнаруживал обломок иголки из подобного стога сена со 100% точностью. Так что говорить о том, что это каждый может делать, я бы не рекомендовал. Почему-то после такого моего комментария ни наш индус, ни его группа поддержки, израильский экстрасенс, ничего не возразили после чего Индус отозвал меня в сторону и предложил мне 300 тысяч долларов. Он, видно, считал, что эта сумма вызовет у меня радостный трепет, как у жителя Советского Союза, для которого такая сумма должна была возыметь эффект взорвавшейся бомбы. Но этого не произошло. И хотя тогда у меня не было 300 тысяч долларов, я ему отказал. Я сказал ему, что когда он мне покажет свой контракт на очистку земли, только тогда мы будем обсуждать размеры оплаты моей работы. Он сказал, да-да, конечно, и после этого разговора я его больше не видел. Все дело в том, что я знал сумму контракта, которую он мне предлагал выполнить за 300 тысяч долларов. За некоторое время, до этой встречи, его представитель спрашивал у меня о том, получится ли их компании получить контракт на 150 миллионов долларов. Он предлагал заплатить за очистку мне 300 тысяч, когда стоимость работы была 150 миллионов. Вскоре после этой встречи я встречался с представителями компании Джорджа Лукаса и в ходе беседы я затронул тему по очистке загрязнения земли и результаты моего взаимодействия с индусом, на что один из присутствующих на встрече заявил, что он его знает и что он хороший бизнесмен, на что я ему заявил, что он сильно ошибается в своей оценке этого человека как бизнесмена. Я сказал, что с моей точки зрения он очень плохой бизнесмен и вот почему. Из полученных на выполнение очистки 150 миллионов долларов он должен будет зарыть в землю и в прямом и в переносном смысле этого слова как минимум 140 миллионов долларов, и это в лучшем случае. Таким образом прибыль по этому контракту составит не более 10 миллионов долларов, а 140 миллионов долларов на проведение работ по очистке. Кроме этого, очистка чаще всего производится путем замены загрязненного грунта на чистый, а загрязненный грунт вывозится в другое место и закапывается. В принципе, никакой очистки не производится, а только проблема переносится с одного места на другое, и все. Создается иллюзия, которая вредна по одной простой причине – практически никакой очистки от загрязнения нет. При очистке, по моему методу, ничего перевозить и закапывать в другом месте не надо. Загрязняющие вещества просто исчезают из грунта, и вместо них синтезируется то, что нужно, вплоть до определенного типа грунта. Одни вредные вещества исчезают, и появляются другие полезные. Если перейти от этого к финансовому вопросу, то расходы при выполнении мною этого контракта составили бы не более 10 миллионов долларов и только. И то все эти расходы на лабораторные тесты которые только в первый раз нужно было бы делать несколько раз по ходу моей работы, а в дальнейшем только перед и после выполнения работы. Таким образом, при моей работе прибыль бы составила 140 миллионов долларов, как минимум. 10 миллионов как максимум в одном случае и 140 миллионов как минимум в другом. И это при том, что фактически никакой очистки при этом не происходит, а происходит простое перезахоронение с одного места в другое. Другими словами, обман во втором случае происходит настоящая очистка от загрязнения, когда происходит расщепление токсичных веществ и создание новых полезных. Как мне кажется, существенная разница. Так вот, если бы наш индус заплатил бы мне 70 миллионов долларов за мою работу, то сам бы получил бы чистую прибыль в 70 миллионов долларов, что в 7 раз больше, чем традиционным способом, который к тому же является в принципе самообманом. Поэтому я сказал своим собеседникам, что индус плохой бизнесмен, элементарно не умеет считать, из-за своей жадности он потерял 60 миллионов долларов как минимум. И это только по одному контракту, а таких контрактов могло бы быть много и контрактов по очистке любых площадей на любую глубину, так как для меня не имеет значения масштаб работы и тогда прибыль возросла бы многократно. И даже если бы моя доля составила бы 80-90% от объема работ, прибыль бы нашего индуса была бы сказочная, во много-много раз больше, чем он заработал бы за всю свою жизнь, работая традиционным способом. Когда я им все это расписал, то они были вынуждены со мной согласиться. Этот и многие другие случаи из моей американской жизни показали мне, что представления о бизнесе у большинства американцев весьма примитивные основанные только на возможности украсть, обмануть, сэкономить, отказывая себе во всем. Вот таким образом у меня закончился первый контракт с деловыми кругами Америки, и этот контракт продемонстрировал примитивность этих кругов, по крайней мере большинства людей, входящих в эти деловые круги. Знаменитая американская хватка оказалась проявлением жадности и ограниченности, основанной к тому же на обмане и обкрадывании других. Другими словами, преступление. Американская хватка оказалась на деле хваткой паразитов, паразитов социальных. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.